Здравствуйте, уважаемые слушатели! Представляем вашему вниманию разбор актуальных вопросов, поступивших на горячую линию в службу консалтинга Мое дело Бюро. Как всегда, это вопросы о разных режимах налогообложения, от разных субъектов правоотношений, организаций и предпринимателей. Сегодня на повестке вопросы о сокращении количества путевых листов, о применении ККТ при расчетах безналом с гражданами, об учете при ОСН страховых взносов и сумм, уплаченных за приобретение права требования долга, о налоговом учете расходов на помощь военнослужащим, о контроле критерия доходности для сохранения права на СХН, об основных средствах, которые нужно инвентаризировать о случаях, когда возникает необходимость заполнить расчет выплаченных иностранным организациям сумм, а также о порядке его заполнения, об отражении в отчете 6 НДФЛ выплат работнику по ГПД, о принятии к вычету НДС аванса при замене покупателя. Итак, первый вопрос. На предприятии имеется легковой грузовой пассажирский автотранспорт. Для учета и контроля работы водителей транспортных средств составляются путевые листы. Имеем ли мы право на каждое транспортное средство составлять один путевой лист на одну неделю, а не составлять ежедневно отдельные путевые листы, например, в целях экономии бумаги? Отвечаем. На каждое транспортное средство составлять один путевой лист на одну неделю нельзя. Исключение, когда автотранспорт совершает рейс с продолжительностью 7 дней. Согласно приказу Минтранса об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов, реквизит вы видите на экране, путевой лист оформляется либо до начала выполнения рейса, если длительность рейса водителя превышает продолжительность смены или рабочего дня водителя, либо путевой лист оформляется до начала первого рейса, если в течение смены рабочего дня водитель совершает один или несколько рейсов. Таким образом, Минтранс разграничивает необходимость оформления путевого листа на рабочий день, либо на время выполнения рейса, если на перевозку необходимо затратить более одного рабочего дня. Это может быть и достаточно длительный период времени, месяц и более. Получается, что несколько поездок или рейсов в разные рабочие дни нельзя оформить одним путевым листом. Иными словами, нельзя оформить путевой лист на неделю или месяц, если это не один рейс. Следующий вопрос. Нужно ли организации применять ККМ при безналичном переводе от физического лица к юридическому лицу через Сбербанк онлайн или через операционистов банке? Да, нужно, если расчет производится за товары, в том числе основные средства, материалы, работы или услуги. Организации предприниматели обязаны применять ККТ при проведении ими расчетов. При этом под расчетами, напомним, понимается прием или выплата денежных средств наличными или в безналичном порядке за товары, работы или услуги. Кроме того, под расчетами понимаются также прием или получение и выплата денежных средств в виде авансов, их зачет и возврат, либо предоставление и погашение займов или иного встречного предоставления для оплаты товаров, работы или услуг. При этом законодательно установлен перечень случаев, когда можно не применять ККТ. Об этих случаях подробнее можно почитать в нашем материале «Экспертное заключение онлайн-ККТ». Среди них назову случаи, когда расчет проводится между организацией и предпринимателем в безналичном порядке, в том числе через СБП. Таким образом, при расчетах с гражданами, не предпринимателями, за реализованные им товары, работы, услуги, а кассу как ККТ нужно применять независимо от способа расчета. Так, вопрос. В первом-втором квартале 2022 года предприниматель на ОСН с объектом доходы оплатил страховые взносы в размере 1% за доходов свыше 300 тысяч рублей за 2021 год, и на их сумму уменьшил авансовые платежи по налогу УСН в первом-втором квартале 2022 года. Может ли предприниматель в четвертом квартале 2022 года оплатить частично или полностью страховые взносы в размере один 1% доходов свыше 300 тысяч рублей за текущий 2022 год? И можно ли на эти платежи уменьшить налог за четвертый квартал 2022 года. Да, так сделать можно. Предприниматели с дохода более 300 тысяч рублей за расчетный период должны заплатить взносы на обязательное пенсионное страхование за себя не позднее 1 июля года следующего за расчетным. Эти взносы можно перечислить как единовременно, так и периодическими платежами. перечислять Ограничений на этот счет законодательство не содержит. То есть взносы с дохода более 300 тысяч рублей можно заплатить и в течение текущего года с момента фактического превышения дохода. Что касается уменьшения ОСН на страховые взносы, то уменьшить налог или авансовый платеж по нему можно только на те взносы, которые были уплачены в том отчетном периоде, за который рассчитывается налог. То есть, если у вас авансовый платеж за первый квартал 2022 года, то учесть можно взносы, которые уплатили именно за этот первый квартал 2022 года до 31 марта. Неважно, что сами взносы относятся к иному расчетному периоду за 2021 год. Соответственно, так можно поступить и по налогу, который мы рассчитываем за год. Его можно уменьшить на взносы, уплаченные в четвертом квартале. Вопрос. В свете проведения специальной военной операции на предприятии коллективом и советом директоров АО было принято решение о денежном переводе в специальный фонд на помощь российским военнослужащим. Можно ли такие расходы учесть? при расчете налога на прибыль денежное пожертвование можно учесть в пределах установленного, установленного норматива, если пожертвование перечисляется в некоммерческую организацию, включенную в специальный реестр, который ведет Минэкономразвития. Благотворительная помощь не направлена на получение дохода, поэтому затраты на благотворительность изначально не соответствуют критериям налоговых расходов. Вместе с тем есть исключения, когда такие затраты можно учесть во внерезационных расходах. Это когда имущество, включая деньги, безвозмездно передается некоммерческим организациям, включенным в реестр СОНКО, который ведет Минэкономразвития в соответствии с с постановлением правительства номер 1290 от 30 июля 2021 года. Реестр размещен на его официальном сайте, адрес которого вы видите на слайде внизу. При этом учесть в расходах можно стоимость имущества в той части, которая не превышает 1% выручки от реализации определяемой по статье 249 Налогового кодекса. Раз уж мы начали говорить о помощи в спецоперации, то вот еще один вопрос. Он про передачу на зону СВО неденежного имущества. Предприятие на усну. Хотим купить и передать безвозмездно квадрокоптеры и автомобили УАЗ на зону проведения спецоперации. Скажите, пожалуйста, можно ли безвозмездно передачу такого имущества отнести к благотворительной деятельности? Как учитывать такие расходы при расчете налога на прибыль? Нужно ли платить НДС? Тут, опять же, с точки зрения налогообложения прибыли, целесообразно передать имущество в адрес НКО из специального реестра. НДС такая помощь не облагается при наличии договора с благополучателем и документа, подтверждающего факт такой передачи. Основными критериями благотворительной деятельности являются направленность средств на определенные цели, перечисленные в пункте 1 статьи 2 Закона о благотворительной деятельности, например, на социальную поддержку и защиту граждан, содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению национальных конфликтов и так далее. Другой критерий такой помощи – это статус его получателя, в том числе, кому он направляет такую помощь. Так, благотворительной помощью не может быть признана помощь в адрес коммерческих организаций. Как мы уже выяснили в прошлом вопросе, согласно налоговому, налоговому кодексу, Благотворительную помощь можно учесть при налогообложении прибыли во вне реализационных расходах, если она передается в адрес Санко из реестра. То есть, эта норма статьи 265 относится и к деньгам, и к неденежному имуществу. Учетная сумма не более 1% выручки от реализации. Что касается НДС. Правом на освобождение от НДС такой помощи можно воспользоваться на основании статьи 149 Налогового кодекса. Там в третьем пункте сказано, что НДС не облагается безвозмездной передача имущества в рамках благотворительной деятельности в соответствии с законом о благотворительности. Таким образом, при безвозмездной передаче имущества некоммерческой организации начислять НДС не нужно. При этом необходимо иметь а, при себе документы, подтверждающие право на льготу. Это договор или контракт с получателем помощи на безвозмездную передачу в рамках благотворительности. И документ, подтверждающий передачу имущества. Акт приема передачи. При наличии входного НДС он включается в стоимость передаваемого имущества. К вычету его принять нельзя. Отмечу, что а, недавно принят закон об изменениях в налоговый кодекс, который позволяет учесть в расходах при расчете налога на прибыль денежные средства и имущества, переданные безвозмездно мобилизованным лицам, участникам спецоперации, членам их семей. Передача такой помощи также освобождается от НДС, НДФЛ, страховых взносов, но а, Введенных в кодекс нормах, речь конкретно о персонифицированных получателях, гражданах, а просматриваемых же здесь, на вебинаре вопросах, речь о передаче помощи на зону СВО через организации, то есть специальный фонд, специальный фонд подразделения Минобороны и так далее. Так, следующий вопрос. Переходим на применение ЕСХН с 2023 года. После перехода на ЕСХН может возникнуть ситуация, что, например, в октябре доля дохода от реализации сельхозпродукции в общем доходе будет менее 70%, а по итогам года эта доля будет 70% и более. Нужно ли организации пересчитать налоги на УСНО и подать декларации в налоговую при условии несоблюдения применения ЕСХН в октябре? Нет, не нужно пересчитывать, если по итогам налогового периода доля дохода от реализации сельхозпродукции составит 70 и более процентов. Пункт 4 статьи 346.3 Налогового кодекса гласит, утрата права на применение спецрежима наступает, если не соблюдены необходимые условия именно по итогам налогового периода, коим является календарный год. Таким образом, соблюдение условий для применения СХН нужно проверять именно по итогам года. Напомню, условия, которые считаются нарушенными для целей нахождения на спецрежиме, где важна доля в реализации сельхозпродукции в 70%. Эти условия перечислены в, пункте, в пунктах 2, 2.1, Пункт 5 статьи 346.2 Кодекса. Это когда налогоплательщик перестал отвечать критериям плательщика СХН или перестал соответствовать требованиям для перехода на этот спецрежим. Если налогоплательщик теряет право на спецрежим, ему придется пересчитать налоги с начала года, в котором допущено нарушение. Вопрос. Проводим годовую инвентаризацию основных средств. Какие объекты нужно инвентаризировать? Собственные, арендованные или сданные в аренду? Инвентаризировать нужно как собственные основные средства организации, кроме тех, которые сданы в аренду, так и арендованные основные средства, то есть полученные организации в аренду, а также основные средства, принятые на ответственное хранение пунктом 27 положения по ведению бухучета установлены случаи, когда проведение инвентаризации обязательно. Это в том числе случаи составления годовой бухгалтерской отчетности. Перед составлением отчетности организация должна провести инвентаризацию. При этом для основных средств эту периодичность разрешено уменьшить до одного раза в три года. В пункте 3.7 методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств установлено, что одновременно с инвентаризацией собственных основных средств проверяются основные средства, находящиеся на ответственном хранении и арендованные. То есть именно арендованные, а не сданные в аренду. Таким образом, у арендодателя отсутствует необходимость инвентаризировать имущество, переданное в аренду однако непосредственно при передаче имущества в аренду арендодатель должен провести их обязательную инвентаризацию об этом сказано в пункте 27 «Положение по ведению бухучета следующий вопрос в налоговом расчете выплаченных иностранным организациям сумм есть графа код валюты выплаты дохода Разъясните, какую валюту здесь нужно указывать, если договор в валюте, отражение займа идет в валюте, а в дополнительном соглашении к нему прописано, что оплата проводится в рублях по своему курсу. Валютная оговорка. То есть, фактически оплата идет в рублях. В данной графе указать нужно код российского рубля 643. Во-первых, согласно пункту 1 статьи 310 Налогового кодекса, организация или предприниматель, выплачивающий доход иностранной организации, должна, удержать, должна рассчитать и удержать налог на прибыль с этих выплаченных доходов в валюте выплаты дохода. Во-вторых, обратимся к порядку заполнения расчета. Он утвержден приказом налоговой службы, реквизиты которого вы видите на экране. В пункте 8.5 порядка указано, что по строке 0.50 код, выплаты, код валюты выплаты дохода нужно указать, указывать цифровой код валюты, в которой иностранная организация получает доход по общероссийскому классификатору валют. То есть здесь указывается именно валюта фактической выплаты дохода, а значит в вашей ситуации рубли. Им соответствует код 643 по классификатору. Вопрос. Является ли организация на усну агентом по налогу на прибыль при оплате юридическому лицу резиденту Республики Беларусь стоимостью участия на форуме с докладом по рекламе нашего предприятия? Форум проводится в Республике Беларусь. Нужно ли заполнять налоговый расчет о суммах, выплаченных иностранным организациям доходов от источников из России? Какая страна будет являться местом оказания услуги? В данной ситуации российский заказчик а налоговым агентом по налогу на прибыль не является. Местом оказания услуг признается Республика Беларусь. Налоговый расчет заполнять не нужно. Исходя из норм статьи 309 Налогового кодекса об особенностях налогообложения иностранных организаций, получающих доходы от источников в России, следует, что если иностранная организация выполняет работы, оказывает услуги за рубежом, то есть на территории иностранного государства, то полученные ею доходы от российского заказчика не являются доходами. От источников России. Соответственно, российская организация при выплате такого вознаграждения не должна исполнять обязанности налогового агента по налогу на прибыль. А раз так, то и не нужно представлять в налоговую инспекцию расчета доходах, выплаченных иностранным организациям и удержанных налогах. Просим Вас разъяснить порядок отражения в отчете 6 НДФЛ выплат работнику по договору гражданско-правового характера. За выполненные сотрудником работы начисления сделаны в августе и сентябре. Выплата за август прошла в октябре. Выплата за сентябрь еще не произведена. Начисления за август и сентябрь попадут в отчет 6 НДФЛ за 9 месяцев или попадут в отчет за год. Начисленные, но не выплаченные доходы в 6 НДФЛ не отражаются. То есть в 6 НДФЛ за 9 месяцев отражать расчеты с этим исполнителем не нужно. Ведь выплата за август прошла, прошла в октябре уже, в четвертом квартале. А выплата за сентябрь даже не произведена. В годовом же... 6 НДФЛ за 2022 год нужно отразить вознаграждение за август, которое выплачено в октябре. И вознаграждение за сентябрь а, тоже, а, если оно будет выплачено исполнителю до конца года. Организация цессионарий на УСН с объектом дохода минус расходы приобрела право требования долга. При получении денежных средств на расчетный счет от должника цессионарий учитывает данную сумму в доходах. Может ли цессионарий уменьшить свои доходы на уплаченную циденту сумму за приобретение права требования? Нет. Вне зависимости от выбранного объекта налогообложения, плательщик на ОСН не сможет признать в составе расходов стоимость приобретенного права требования. Организации с объектом налогообложения в виде разницы между доходами и расходами вправе учитывать только расходы, поименованные в пункте 1 статьи 346.16 Налогового кодекса. Перечень этих расходов является закрытым, и расходы в виде стоимости права требования в нем не поименованы. Вопрос. Договор заключили, получили аванс, заплатили НДС. Фирма-заказчик разорилась. Было заключено соглашение о передаче прав и обязанностей другой фирме. Теперь закрываем реализацию. Могу ли я зачесть аванс, полученный ранее от реализации, и принять к вычету НДС с аванса, если аванс получен от одной фирмы, а реализация будет в адрес другой? Да, можно зачесть аванс в счет отгрузки. НДС аванса можно принять к вычету в момент отгрузки товара лицу, получившему право требования от первоначального покупателя. Итак, на день отгрузки товара в счет ранее поступившей частичной оплаты снова возникает момент определения базы по НДС. При этом на основании пунктов пункта 8 статьи 171 и пункта 6 статьи 172 Налогового кодекса сумма НДС рассчитанные с аванса подлежат вычету с даты их оказания. Это, это относится и к случаю, когда права и обязанности по договору были переданы третьему лицу. НДС, уплаченный с авансом можно принять к вычету в момент отгрузки товаров лицу, получившему право требования на такие товары. Тоже относится и к реализации услуг и реализации работ. Итак, это все вопросы, с которыми нам хотелось ознакомить вас сегодня. Надеемся, они были для вас интересны и полезны. Напомню, если у вас возникают какие-либо вопросы по бухгалтерскому кадровому учету или налогообложению, и вы являетесь клиентом системы Мое дело Бюро, то вы можете задать их через сервис Эксперта Онлайн или горячую линию Консалтинг. Если же вы еще не являетесь нашим пользователем, то можете обратиться к нашим менеджерам для получения бесплатного демо-доступа и также воспользоваться всеми инструментами сервиса. А теперь прощаемся с вами. До свидания и удачи во всех ваших делах!